Короче, ребята, что я хочу сказать. Помните, я недавно рекламировал TrustBet? Так вот, эти чуваки до сих пор работают, причем стабильно платят. Зарабатывай на бинарных опционах от 300 долларов в день, прогнозируя курсы валют, стабильно и совершенно легально. Брокер Олимптрейд представляет лучшую платформу для трейдинга. Заключай сделки от 1 доллара и получай прибыль до 90%. Начни карьеру трейдера прямо сейчас и получи стопроцентный бонус на первый депозит. И ребята, как вы помните, я закидывал 5000 рублей на инвестиционный проект Констру. И у меня уже 7500 рублей, так как я выбрал депозит плюс 50%. Давайте сейчас выведем. И выплата в размере 7992 рублей произошла успешно на мой Pay кошелек. Давайте зайдем и посмотрим. Да, тут около 80 рублей сняли а, такая комиссия. А, вот чек Constru.biz. Ссылочка на проект в описании. До сих пор платит, работает, все стабильно. Рекомендую. И всем здорова, с вами Ринат Грубляк И собственно вы находитесь на канале Как заработать в интернете и это рубрика на проверку, где мы обозреваем всякие сайты, буксы, хайпы, экономические игры И в данном видео будет обзор как раз таки экономической игры которая называется Элвин Golf". Так как игра довольно популярная известная, у многих блогеров брала рекламу так что мы начинаем ну так вот, сейчас вы можете наблюдать за самым честным и непроплаченным обзором на моем канале, ведь у меня все такие. Э -э на самом деле так и есть, потому что это не реклама. Вы даже не представляете, как я бы хотел, чтобы это была бы реклама. И даже месяцев 5 назад чувакам Селвин Голл дописал, по поводу рекламы они отказали, потому что на тот момент они ее дохера взяли. И до сих пор, так сказать, пожинают ее плоды. Что-то в этом духе. Когда... Возможно, в будущем будут брать рекламу, как Рич Birds, который летом, вы знаете, дохуя рекламу брал и что-то больше миллионов пятидесяти поднял, я слышал, нормальная тема. А, возьмут у меня, так что вы будете знать, что это реклама. В общем, что хочу сказать по сайту, дизайн просто охуенный, ребят, вы заметите. Ну, перегружает немножко компьютер, особенно мой, который не особо сильный. Скоро, кстати, куплю ПК новый довольно дорогой будет так что будет все охуенно и видосов будет чаще потому что новый интернет новый пк э -э новый процессор видеокарты это будет быстрее монтироваться и так далее и, возможно даже новая программа для монтажа где больше функций будет но это в будущем в ближайшем будущем опять же. смотрите на этот логотип я смотрю и дрочу какой он просто охуенно серьезно вот над дизайном видно что заморочились вот смотрите я провожу курсором кстати я забыл сказать Курсор тут тоже охуенный. Провожу курсор и просто... А, блядь, охуеть. А, сейчас многие охуели, наверное, от моего комментирования. Неважно. А в чем суть игры? Суть не особо-то и сложная, при этом интересная. Покупайте здания разные, сооружения, а, их улучшаете и зарабатывайте. То есть, если вы даже не улучшили, вы тоже на них зарабатываете. Естественно, инвестируйте, Понятно, это инвестиционная экономическая игра с выводом реальных денег. Онлайн, да, еще забыл добавить, как они любят себя называть В общем, такая тема Хотя я не знаю, где тут онлайн, опять же, проявляется Хотя хз, заходим во вкладку «Игра» а, Опять же, этот проект вечный Это как бы часть инвестиционный проект Но так как тут есть баллы или кэшпоинт Я не знаю, как они называются а, Это дает проекту не умирать и не загибаться никогда а, опять же, лучше всего, да, тут как бы можно что-то заработать на том, что вы вкладываете, но лучше всего зарабатывать на рефералах. Приглашайте рефералов, до хера, сейчас зайду во вкладку реферал все, вам покажу. А, делайте, а, возможно, какие-то видосы про заработок на игры, ссылаясь на этот а, сайт и все. Как бы указываете ссылочку вашу реферальную, переходит рефералы, закидывает бабуленьки, вы зарабатываете. У меня тут одно сооружение, кстати оно бесплатно, даже два. Нет, одно, одно, это просто, или это тоже сооружение. Не знаю, в общем одно сооружение, усадьба эльфов первого уровня, 50 монет в час, которое, э, собственно, добивается. В общем, неплохо, проект работает уже 300 с лишним дней, регистрация простая, вывод есть на PR. Э, кто не зареган на PR, это самый анонимный Кошелек, ссылочка будет в описании. Там можно держать кучу денег, причем без паспорта. Хотя лучше указать, кстати, но можно не указывать. Заходим во вкладку рефералов Сейчас вам тоже покажу кое-что интересное. Тут есть даже два тарифа реферальных. Первый, стандартные у меня и улучшенные. И отличаются, в принципе, не особо друг от друга. Просто 10% отчислений комиссионных от рефералов ваших за первого уровня. Тут 11%. В принципе, довольно все неплохо. Кстати, проект Elven Gold это проект, который, как никто другой, подходит для того, чтобы сюда привлекать рефералов. Опять же, об этом я говорил в начале видео. А, в принципе, суть интересная и несложная. А, способ заработка довольно неплохой, реферальное отчисление тоже большие. В общем, ребят, этот проект наряду с Рич Бёртом, Голден Майнсом, Мани ссылочки я оставлю в описании. Подходит для того, чтобы сюда привлекать рефералов. Так что. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте Оставлю специально для вас э, В поле из видео Ссылочку на альбом с видосами Про то, как и где привлекать Можно рефералов, все в этом духе Тема интересная, смотрите, учитесь э, зарабатывать Все Всем пока С вами был Ренат Грубляк Кстати, не забывайте про Лимтрейд, Трастбет Констракшн проект Где вы зарабатываете на тоже инвестициях Всем пока а Развод для тупых школобесов. запомните детишки, бесплатный сыр только в мышеловке, это хуйло малолетний на вас зарабатывает, так что не прогуливайте уроков, получайте специальность, идите работать, всем мир, но учитывая то, что эта падаль рекомендует следующее, то можно понять, что его уровень интеллекта не превышает уровень кубика, это во-первых, во-вторых, какого хуя ты животное комментируешь у меня под роликом на дно, где я говорю, что это наебалово, как бы это понятно, в-третьих, меня всегда забавляли долбоебы, которые старше меня и в каких-то дебатах со мной говорят, что я хуёло малолетний. Разве это плохо? Вот лично да, мне 17 лет, можно сказать, что я малолетка, но я зарабатываю больше, чем весь твой ебаный рот. Вы скажете, а выпендриваешься деньгами? Нет, ни в коем случае, я наоборот против этих всяких понтов по части денег. Но если вы спорите вот с таким вот уебаном, то, пожалуйста, можно, потому что он нихуя другого не понимает. Я бы рад выпендриваться знаниями. Ну а когда ты ему скажешь, что ты зарабатываешь пару сотен раз больше, чем он, то он закроет рот навсегда и проглотит. Да, я согласен, Подлый, мерзкий, грязный способ. Ни в коем случае не рекомендую вам так делать, если вы уже добились каких-то успехов и так далее. Лучше быть скромным, я этого придерживаюсь, но это понятно по моему заднему фону. Но в споре с такими животными, пожалуйста, изи вообще.